Я из города Ту. Хочу поделиться с вами своим опытом лечения волновой генетикой. На протяжении 8 лет у меня наблюдалась опухоль, миома матки. Она была растущая. Операцию делать я отказывалась, боялась, но нужно было что-то делать. И в конце 2011 года с мужем в интернете натолкнулись на выступление Петра Петровича Горяева. Он рассказывал о последних методах лечения волновой генетикой, онкологии и других заболеваний. Нас это заинтересовало. И муж настоял на том, чтобы заказать матрицу с фото ребенка. Честно, я в это не верила. Я не могла предположить, что можно вылечиться таким способом. Но муж настоял, было принято решение, заказали матрицу. Я смотрела видеофайл и слушала ее два с половиной месяца. После чего в разных поликлиниках мы сделали УЗИ обследование и вердикт: миомы нет. Я была в шоке, я очень была поражена, я даже не знала просто что, что как, почему, куда и это ну просто вот честно все это так удивляло, что такой способ лечения вообще существует. Еще на метод, в период этого лечения у меня была опухоль ноги после перелома. Была страшная боль и отек очень было трудно наступать на ногу. Через две недели после того, как я стала пользоваться матрицей и смотреть видеофайл, опухоль сошла. Нормализовалось давление. Честно, просто хочется жить. Поэтому хочу сказать огромное спасибо Петру Петровичу за его научные разработки, которые спасают жизни многим людям. Огромное вам спасибо, Петр Петрович. И хочу пожелать всем здоровья. Если кто-то заинтересовался этим лечением и хочет со мной пообщаться, то, пожалуйста, пишите мне на почту, я вам отвечу. Всего доброго, здоровья всем, пока!